Час с природой я рассвет на берегу, извиняющий колокольчик прогонял мою тоску, для меня, пожалуй, лучший, звон будильника с утра с теплотой. Я вспоминаю те счастливые годы. Так не хватает времени жить, Вдыхать свободу полной группы на берегу про все забыть и наслаждаться не понятия и загоняет в кабалу И поглощает в каменных объятиях Шкабива, мы тратим время свое зря, а вспомни, как было красиво. Все забыть и наслаждаться. Иду про все забыть и наслаждаться.